всем доброго дня я рада вас приветствовать на моем канале астрология и влашвили и сегодня традиционно для вас гороскоп подготовленный для журнала космополита на последнюю неделю марта с 23 по 29 число и я очень надеюсь что вы подготовились к этому периоду еще на прошлой неделе запустив астрологический новый год который мы все дружно отмечали в день весеннего равноденствия которое было 20 числа и тем самым запустили новую программу в своей жизни. Для тех, кто это еще не успел сделать, я рекомендую воспользоваться записью вебинара, который мы все провели на прошлой неделе, но тем не менее энергии, которые там и знания, которыми я поделилась, крайне цены будут еще до конца марта. Поэтому запись можно забрать и подготовиться к полнолунию, которая у нас наступит 24 числа. Это полнолуние запустит очень много успешных возможностей, Возможности в сфере карьеры, в сфере финансов, в сфере денежных каких-то возможностей и прочих успешных каких-то задач для каждого из нас и для кого в особенности. Это очень важно. Я бы хотела отметить, конечно же, представителей огненной стихии – это овны, львы и стрельцы. Потому что полнолуние, новолуние, прошу прощения, будет у нас в знаке овна. И знак овна у нас в этот месяц попадает с полнолунием в 10 сектор, который отвечает за социальные успехи. Кроме того, Венера с Марсом, о которой мы уже говорили на прошлой неделе, на наступающей неделе продолжают свой благоприятнейший аспект, который между ними гармоничный, и обе планеты сейчас находятся в сильнейшем положении. Венера в Тельце в знаке своей обители наделяет женщин красотой, привлекательностью, мудростью, а Марс в знаке Козерога при поддержке Плутона и Юпитера невероятно силен, потому что знак экзальтации Козерога для Марса создает мужчинам потрясающие возможности проявить самые лучшие свои качества, причем мужские качества, которыми женщины всегда восхищаются, и это не может быть незамеченным никогда и никем, и просто для всех, для нас сейчас сама природа, сам космос создает возможности для того, чтобы наши романтические союзы крепли, а те, которые Пока еще не создавались, и те, кто одинок, обязательно воспользовались этим периодом и этим временем для запуска таких возможностей. Земные знаки, традиционно, в которых находится Венера в Тельце и Марс в Козероге, они всегда отдают стабильностью, долгосрочностью и прочностью. Поэтому сейчас для семейных пар наступило время идеальной погоды в доме, а для тех, кто одинок, пожалуйста, постарайтесь не упустить это время. Я делюсь этими секретами на своем вебинаре от 18 числа и много другой информации касательно политического прогноза, поли, касательно коронавируса, как сейчас с этим можно уберечься и что для этого стоит делать. Обо всем и очень многом я рассказываю, и все, что там было дано еще на нашей встрече 18 числа, будет актуальным до конца марта как минимум. Поэтому приобретая запись и используйте знания и информацию. Которая там вы заведомо запускаете лучшие возможности в своей жизни Используя подсказки и тайны звезд Ну а я, как вы уже догадались, продолжаю свой гороскоп Для каждого знака зодиака на последнюю неделю марта Итак, дорогие овны Вас на этой неделе вместе с полнолунием что в такое-то вместе с новолунием в знаке Овна потянет на романтику. Вам захочется совершать красивые поступки для своего возлюбленного. Это очень хорошо, но звезды пока не рекомендуют предлагать руку и сердце. Еще успейте, Время пока не наступило. Если же вы уже состоите в отношениях и ваш союз прекрасен, то следите за тем, чтобы обеспечивать вашего любимого человека достаточным количеством внимания и к концу Неделю готовьтесь к тому, что вам предстоит очень интересное общение с его родственниками. Тельцы! Вам грядущая неделя обещают массу, к сожалению, сложных ситуаций с вашим возлюбленным. Ну что ж, так тоже бывает, несмотря на то, что Венера сейчас в вашем знаке. Причин для ссор может быть много. Но избежать разногласий можно хотя будет не очень просто одна из самых вероятных причин ссоры обратите пожалуйста внимание на это это ваша ревность которой вы будете способны довести партнера до белого коленя как говорят какой же выход дают звезды держите себя пожалуйста в руках прежде всего и не идите ни в коем случае на конфликт близнецы близнецы обнаружат что у вас а, есть тоже немало поводов для ревности. К сожалению, так получится на этой неделе. Может быть, так оно и есть, но повод и причина, пожалуйста, помните, что повод и причина – это несколько разные вещи. Поводом часто служит вовсе не то, что действительно заслуживает обсуждения. Скорее всего, таким поведением вы просто попытаетесь привлечь внимание своей второй половинки. Лучше всего придумайте для этого какой-нибудь другой способ, советуют вам звезды. Дорогим ракам на грядущей неделе следует проявить осторожность, предусмотрительность в общении с партнером. Так может сложиться, что вы оба будете слишком восприимчивы и эмоциональны. Так тоже бывает. И вот в таких условиях всегда может, как говорят, прогреметь взрыв. Лучше придумайте какие-то приятные для друга способы порадоваться. Это же намного интересно. Ну, хотя бы подарите что-то интересное вашему любимому человеку. Подарок может скрасить любые сложные негативные ситуации на этой неделе. Львам придется в ближайшие 7 дней столкнуться. С непониманием со стороны Любимого человека От чего-то романтический партнер будет Словно как бы пытаться все время э, Все испортить Покажется, что он стремится испортить Ваши отношения, но это будет Ваше восприятие, потому что Все будет совсем не так И если вы встревожитесь То, ну, может быть, даже и правильно Сделаете, потому что вам Лично, вам, дорогие либо придется Взять ситуацию в свои руки И успокаивать свою вторую Половинку. Девы. Те девы, у которых недавно появился объект обожания на простоящей неделе, могут э, предложить обсуждать э, вопрос и даже уже совместного проживания, не просто каких-то романтических возможностей. Звезды, тем не менее, вам советуют пока не торопиться и даже лучше отказаться, потому что еще не время думать о таком сближении с вашим возлюбленным. Потом можете, к сожалению, сильно пожалеть о своей торопливости. Дайте себе и партнеру больше времени на то, чтобы лучше узнать друг друга. А вот в устоявшихся союзах все будет развиваться очень и очень хорошо. Весы, весы могут обнаружить, что партнер э, как бы немножко охладел к вам. Может, даже разговор не будет складываться и получаться. Э, Вообще не может проскользнуть что-то вроде обиды. Но, пожалуйста, это не тревожные сигналы. Просто наступает пора, когда следует идти дальше. Отношения должны развиваться и эволюционировать. Наверное, стоит сказать, что как будто бы вы засиделись в одной точке, и теперь пришло время, когда пора передвигаться вперед Если же вы решите сделать романтическое предложение, то звезды вам благоволят, делайте его на этой неделе Скорпионам предстоит непростая неделя, потому что очень вероятно цепочка разногласий со своей второй половинкой. Можно, конечно же, надеяться на то, что все уладится, но для ваших отношений будет намного полезнее, если вы куда раньше проявите сами инициативу. Для этого вам понадобится ваша воля и принять волевое решение, для которого у вас всегда достаточно сил. Стрельцы могут почувствовать, что в отношениях пропала какая-то новизна. В таком, смысле имеет, в таком случае имеет смысл, как говорят, обновить все. Начните себя вести так, будто заново ухаживаете за своей второй половинкой. Или же наоборот проявите некую недоступность или интригу. Вскоре ваша половинка примет на себя вашу модель поведения. Можете сходить на свидание друг с другом или как-то обыграть такую романтическую волну. Подарите что-нибудь необычное вашему возлюбленному. В общем, постарайтесь сыграть новый медовый месяц и даже попробуйте соблазнить своего любимого человека как-то по-новому. Козерогам нужно быть готовым к тому, что ближайшее окружение второй половинки захочет с вами пообщаться. Да, возможно, это будет не самый приятный, но и далеко не самый катастрофический эпизод для вас. В итоге вы найдете общий язык с собеседниками, а вторая половинка очень-очень отблагодарит вас впоследствии. Водолеем небесные светила предсказывают некоторые трудности в общении со второй половинкой на предстоящей неделе. Разногласия могут возникать совершенно по разным поводам. Избежать конфликтов будет, к сожалению, не так просто, но... Что приятно вы справитесь главное меньше прислушивайтесь к эмоциям и больше полагайтесь на свой разум да это очень будет правильно потому что это ваш сильнейший козырь когда вы все средства уже перепробовали к рыбам на этой неделе поклонники, поклонники проявят особый интерес комплименты ухаживания и даже подарки да все это очень и очень вероятно можно отвечать взаимностью, звезды совершенно не против такого решения, но никто обязать вас делать так не вправе. Есть совершенно другой простой вариант. Вежливо благодарить, но не уделять внимание своим поклонникам, если они вам совсем не интересны. Вот и весь гороскоп на последнюю неделю марта. Я желаю всем прекрасной весны. Пусть в сердцах ваших всегда пылает теплая и яркая солнышко в вашем пространстве наполняется все тем прекрасным, что уже нам дарит весна и в нашей жизни пусть будет много возможностей не только для романтики, но и для счастливых крепких союзов и возможностей. Очень хочу еще раз в завершении нашего прогноза напомнить о том, что на этой неделе будет новолуние в знаке Овна и видео сюжет по этому Поэтому событию и информация о нашей встрече очень-очень во многих вопросах позволит вам сделать большие изменения в своей жизни. Если сфера карьеры и финансов вам сейчас как никому другому актуальна и важна, пожалуйста, воспользуйтесь нашими встречами в своих личных целях, потому что для каждого человека, кто приходит в нашу закрытую школу, я даю такие знания, которые уникально помогают изменить свою жизнь кардинально к лучшему. Буду рада встречи с каждым из вас. Запомните, пожалуйста, что записи работают точно так же гарантированно, глубоко и мощно, как и личное ваше присутствие. Надеюсь, что мы с вами увидимся очень скоро. До скорой встречи на следующей неделе. Пока!